Так, ну что, уважаемые, готовы посетить лайнер? Да! Ну, да! Да! в общем, для этого нам нужно будет изготовить уже металлические стрелы. Тут нам нужны доски, железный слиток и перо. их до нужно. Вот, отлично. У меня, собственно говоря, теперь 6 в районе 18 стрел. 18. А, вот они... Это это поняла. Металлический, да, нам надо стрелять. Да, да просто берем, мы отдаем Вики, Забирай. Не, все, я нашла, все сделала. Поднимай. Нафиг эти каменные стрелы, не поднимаем. Так, дальше открываем все второй ящик. Там у нас находятся замечательные фонарики. Берем себе еще по одному фонарику в обязательном То есть нам не порядке. Хватит, думаешь? Э -э -э я уверен. Давайте. По одному фонарику. Хорошо. Есть, сэр. Так, ну все, у нас есть лук-стрелы, фонарики, ну и немного припасов. Все, погнали. Так, еду не забыл, еду не забыл. А вы еду не забыли? Мишень а, надо взять. Ну, в принципе, мне, не знаю, Оп. лайнер. Ну ладно, в принципе, в лайнере, может быть, будет своя еда. А, Вики, 19 ребят, стрел. Мне кажется, Че? я знаю, куда идти. Давайте, да, туда пойдем все-таки. Мне кажется, лучше с конца, нежели с носа забираться. Хорошо. Пойдемте лучше с конца. А вы где мы потерялись? Я иду за Викой. Она знает, где а конец. А ты и к носу пошел. А, я к носу пошел, ну хорошо, будем без носа, значит, тогда. Мне кажется, мы к нему все равно и так и так доберемся. вот в том-то а -а -а -а -а. все и дело. О -о -о. Так, пожалуй, возьму копье, да боку отпугивать. Дело идешь? Да, подхожу уже. Ребят, оп. Почти на месте. Кто Ананасчик первый входит? Первый. Кто первый? Да, входи, господи. Ананас, посвети вперед. стоп. Надо... Стоп, уважаемые. <с Я <с освещаю ананас. Так, вот это хоррор начинается, короче. Предлагаю вам зарядить луки. А И можно вы можно к лучшему. А я приготовил ананас. Я буду кормить людей, которые так, тут голодные. тут есть рубильник, но ничего а, другого. Тут есть записка, подбирай. Да, есть записочка одна. Лом еще есть. Хлам. А, хлам, все, подбирай. Лом. Диктофон, Давай, подбирай лом. лом. А, а хлам нужен ли нам? Мне кажется, что а... нет, его и так много. Ну-ка. А О, свет дали. Немного. Ну... Э? А все, вот да. это невозможно. стрёмно. Так, офицерк, знаешь, Что? где нужен твой лом? Вот где нужен твой лом. Смотри, поделом. Баба. Офицерк, ты шел первый, иди первый. Я и так. Кому она? Готовимся, готовимся. Где? Вот она. Что? Осторожно. Епана! Стреляй. Отлично. Я сразу! Все стрелы исчезли. Я все забрал стрелы. Еще одна записка, кстати. Она меня не тронула зато. Слушай, нужен болторез. Ой, господи, я Подожди, нужен болторез. А где этот болтарез взять и сделать? Вот вопрос-то, какой хороший. Так, ну тут есть хлам. Ладно, сейчас будем потихонечку изучать. Нам нужно болтарез сделать? Да. Или он есть? Нет, пока не вижу. Тут много пластика, нафиг он нам нужен, собственно говоря. А, это стекло, а не свекла. Так, требуется болтарез. Ну ладно. Так, а тут у нас есть что-то, что поможет сделать болтарез? Это вы там бегаете? Я уже боюсь, потому что тут крысы везде. Давайте пойдем дальше, потому Я что... Я пытаюсь найти, знаем, где его можно сделать. У нас его, да. собственно, нельзя. У нас да? его нету. Да. да, у нас его нету, собственно говоря, сейчас. Так, и на секундочку. Так, у нас две записи есть. Не знаю, где мы и сколько продержится эта затычка. Что бы мы ни делали, вода поднимается. Пропеллер как-то странно шумит. Кажется, Мати затопил двигатель. Сигна пускает сигнальные ракеты. Филипп вырубает... Вру врубает музыку на всю громкость. Думаю, никто из нас не знает, что делать. Сброшу за борт сегодня вечером. Может, течение отнесет куда-то подальше. Кем бы вы ни были, пожалуйста, найдите нас. Я нарисовала карту, надеюсь, она поможет. Селин. Ребята, тут же у нас есть еще транскрипция. Ребята. Что такое? Это рыбу Спалите я забросил. Иди мне тут, пожалуйста, там не стрём. Рыбу ну, забери. А зачем? Я в толчок иду. Нестрёмно тут. Адрик, тут крыска будет. Вопрос. Вопрос. <с <с так, нет, подожди, она, стой. Требуется здесь. один синий здесь, ключ. Подожди, требуется один синий ключ. Вот она. Тут да, стрёмно, я не знаю, кабинка ли открывается. А, они не, нет, не открываются. Ааа, -а, я так, что, пугалась? Клам, пластик. Да ничего Клам, пластик, нам нафиг ФСРК. не нужен пока. Эфирка, эфирка, та есть она нас. Обмен в, в туалете ананасом. Дай ананасик. Ешать хотела. Мне одного достаточно было, спасибо. Так, тем временем я... Аккуратненько пробрался. Так, я поднял топливный бак. Отлично. можем какой-то двигатель сделать. Еще одна записка. Нет, это все нам... Это все нам пригодится... Да, Походу сейчас для крафта инструментов. О -о. Так, ну тут вроде все. Ну я слышу крыс. Нам нужен красный ключ, синий ключ. Пипец. И на этом а -а -а -а. этаже нам нужно найти болторез, по-любому. Ну в туалете тут нет. Хм. Вообще никак. А, тут душевые. Это не туалет, это душевые. Поднять конечно. красный ключ, это это ш... О, поднимай а -а -а. красный ключ. Пошли. Лошара! Все, все лежало на винах. А мы просто слепые. Самый слепой увидел. Это хорошо. А тогда синий здесь слепой, должен быть. Использовал. Так, подожди, сначала нужно разобраться, как а, сделать. Где-то Вот полторец! Вот он, лежит! О, есть? Где Окей. Девч... Ой, девчата. Ага. Так, пять механических деталей требуется, и тут требуется провода, зажигалка, топливный бак и пуля. Слышите? Слышишь, Вика? Да, какой-то скрип был. Это прямо над нами крыса ходят. Блин. О, механическая деталь у меня. Да, я тоже собрал механическую деталь. Как они выглядят-то, елки? Как продолговатая какая-то деталь. Нам нужно... Надо еще пять. Нет, как-то даже не уменьшается. Но у меня в инвентаре нет этого. <гум> Странно. Хлам. Так, пластик. может, еще где-то есть ключ? Хлам. Я тебе говорю: синий ключ где-нибудь здесь должен быть. Подожди. О, нет, еще нас... одна записка, кстати. У мы нас есть же болтарез, по... и мы перережьте. можем где-то его использовать. Точно, точно, точно да, погнали. Если болтарез используем. Так... Нам дальше. Да это я знаю, я просто чек, как бы крысы не пошли. А они пойдут? Вот. Пойдут. Вот здесь сюда. Ну используем. Опа. Ага, синий ключ. ключ и записка. Так, пошли тогда синий ключ отпирать Вот в комнату Там на лестнице выход. Точно все прошали. А мы сейчас по пути будем шарить. Так. так. Ох, второй этаж. Ты, сэр, а -а -а. Идти да, сюда, только осторожнее. Как-то тут жестко. Проверяйте все. А, а можно. Абсолютно все. Но полки не открываются. Так, пока на Нет этом. Где цветок? Опа, Хотя... я, я нашел ты, крысу. крысу. Ешь. Кажется, я нашел крысу. Нет, стоп. Это не, это не крыса. Тут ее пока нет, но я, ее чуть ли услышу где-то рядом. Пластик. Кроватка. Да, что-то особое тут. Ничего такого нет, да? Это хорошо. А как вам портрет вот такой вот? О, Где портрет? Смотри, вот он. О! Ха -ха, прикольно. Замечательно. Так. Э, вы М -м. точно там все обсмотрели? Прям ну, так блин, убежали? Нам, нам сюда надо, но там заблокирована дверь. Это я думаю, да. надо с другой стороны подойти. Да, Лагерь. скорее всего. И убрать ящик, так, и типа тут... мы потом проще будет тут сюда. Там тоже потом. ничего нету. Да, в комнате тоже ничего нету. Да. Почему нету? Плазма есть. О, замечательно я надеюсь что эту Давай плазму все. сможешь Давайте перенести хм. зараза, зараза! я нашла склад ух ты оперный театр нашеле да я нашел крысу. сейф и нашел крысу до да. четырехзначный код нужен а, да. может вот быть стоит заметки его. почитать а, Давай да, точно. Почитаем заметки, что у нас тут есть. Давай транскрипцию тогда. Можно свет погусить. В принципе, да. Смотри, по транскрипту у нас... Знаешь, что хуже всего? Это гадина, скорее всего, выживет. Йенс, у нас заканчивается еда. Половина команды свалила в шлюпках. Мы сидим на тонущей куче мусора, а ты жалуешься на крысу. А что еще делать? Эта тварь сожрала пол коробки. Пока, у нас там... <смех> Собирает детали Пол коробки крысиного яда А потом выползла по трубам в рубку <смех> яд, наверное, просрочен А когда да. улов в нее стрелял Улов? Хорошо Я видел, как пуля в нее попала Она даже перевернулась в воздухе Может, притворялась А когда Карл топил ее в ведре Умник То была другая крыса Тут не одна крыса? Ну и следующая транскрипция у нас. Журнал припасов. Боже, да кому это надо? Мясо почти кончилось, едим овощи. Сможем, наверное, растянуть еще на месяц, если наш главный согласится распределить пайки. Странно, что брюхо у никуда не делось. Он, похоже, последний толстяк на планете. Какого черта ты творишь, Йенс? Ищешь проклятую крысу? Держись подальше от баллонов с топливом услышишь или слышишь ухожу ухожу не надо тут из штанов выпрыгивать. я даже не прикасался к тайнику твоей подружки господи убирайся или я тех ребят переломлю серьезно говорю надо усилить здесь охрану да у нас э, каспер систему вентиляции проверял она разворочена. третий этаж и четвертый. Запасной генератор для холодильника только что приказал долго жить. Провода торчат наружу, так что шевелись, если хочешь, чтобы из еды если остались не только... Если не хочешь, чтобы из еды остались только консервы, а еще у нас, кажется, нашествие крыс. Только Йенсу не говори, Оскар. И, кстати, мы знаем, что ты откладываешь припасы для карин. Начинай делиться. Или мы... Сами все возьмем. Так будет справедливо. Хм. Слышишь, там Вика долбит крысу? Так, смотри. Смотри, генератор для холодильника есть. И у него торчат провода. Нам нужны были провода, так что пошли искать генератор для холодильника. Я боюсь, что там Вика раньше нас... Но идет этот генератор холодильник. Что за катакомба из ящиков? Тут что-то вообще капец. Тут mm -hmm. ничего нигде мы не пропустили. Вот что самое смешное, мы даже если пропустим, фиг его знает. Но вообще вроде как не пропустили. И в этой части получается все ключ что карта. ли? Ключ-карта нужна. М -м -м. Нужна ключ-карта еще. Замечательно. Еда! Тут мы были, да. Да я знаю, что тут мы тут были. Мы считали. Еще четырехзначный код, ребята, пока вы не отошли от сейфа 0451. Да, 0451. А как Вадим. его вести ты? О, все вел. Провода и записка. И еще одна записка. Ух ты! Так получается у нас тут целая куча всего. Ой, города в синеве. Смотри, тут даже целая статья. Елки. Да, то есть это как раз тот самый город, который может плавать, офигеть. Я уж вот что-то, наверное, даже не буду читать. В 9-й странице мы, наверное, еще должны одну записку найти какую-то. Да, И, да. Я уже перебор. Смотри, а на тревел-логе у нас получается «Отчайли из Сёдертелье под покровом ночи». «Один из наших, Йенс, взорвал Кесон. Раньше, чем портовое начальство сообразило, в чем дело. В 14.08 они уже пока плыли без проблем, и команда выполнила проверку припасов, выяснила, что улов и половины нужного не достал. Нам надо пристать к берегу и, добра... и добрать недостающие. То есть mm -hmm. они, получается, отправились, но припасов не хватило. Ух. Так, получается, уже 20 -го... Парни начали подбирать клинья к девчонкам улова, и старик этому не рад. А, улов это старик, фига себе. Попросил меня мешаться, как будто мне больше делать нечего. Скоро доберемся до суши. О, 6 сентября. Пока никаких признаков mm -hmm. суши, уровень воды поднялся гораздо выше ожидаемого. По радио тоже тишина. Каспер говорит, что фрукты начали портиться, да и мясные консервы выглядят не очень. А 4 сентября улов полез в драку из-за Ханны, Кажется, один из матросов крал припасы у женщин. Оба получили взбучку. Надо поскорее куда-нибудь причалить, размять ноги, привести команду в чувство. ого го го записка. Так, у нас по все уже эти детали. Опа, пули. Какие-то пули пошли. А где Тут еще была? одна записка, ребят. Короче, поднимайтесь на какой третий этаж, что ли, это получается или какое. Здравствуйте, Вика. Да, короче, вот записка лежит. А где ты пулю нашла? Вот тут, она тут типа, же был, стояла. В бутылке Да. пуля в бутылке, да. хм. бутылке нормаз. Так, что нам нужно тут было? А, диктофон у нас есть. Басы. Провода, пуля, топливный бак. Так, ну я предлагаю тут нам тогда спускаться вниз. Ты... да посмотрим, что это деталь... деталь подобрала, отлично. Так, я, пожалуй, спущусь вниз. Давай, я за тобой. Опять же, Она через этот так? же проход. А быстрее будет, чем через все эти лестницы плутать. Так. Тут у нас рубильник все в порядке. Ага. Крысы тут нету. Ах Есть. Нету. Есть, конечно. Ох. Иду, так, немножко подбирай стрелы. Снова. Да. Так. О, Вика Домкрат Да, я сделала Домкрат. Вика, куда ты бежишь-то хоть? С нами рядом будь. Да вы пошли далёким, вы пошли очень длинным путем. Я, короче, пошла. А ты пошла очень коротким путем. Здравствуйте. Осталось тут, смотрите, ребят. Осталась одна поле, почему то топленный бак, зажигалка, провода. Зажигалки у нас нету. Да, у нас нет зажигалки У нас нет зажигалки, окей Пойдем искать тогда, где этот домкрат применить надо Вот, да, тоже вопрос Так, ты еще там находила где-то место, где ключ-карта есть? Да, короче, пойдемте, могу показать Поднимайтесь по лестнице, наверх Поднимайтесь наверх Еще выше надо, да Угу, понеслась Ай! Блин, господи, я испугалась So... Вы не забывали, что надо еще можно на четвертый этаж <с подняться. Какие мы замечательные! А стрелы мы можем собирать. Идите Вот, здесь нужна ключ-карта. Так, это мы можем открыть, в принципе, выйти. Пойдемте выше поднимемся. Наша лестница есть еще выше. Mm -hmm, так. Так же так Тут дверь зам... Вот именно. Нуж... Да? Нет, нужно с... нужно не спешить. А то мы уже mm -hmm. один раз поспешили, в итоге ключ-карту пропустили. Ты... Блин, наш остров как будто горит, такое ощущение. Ну, есть такое. Че, снаружи здесь ничего, да? М -м, снаружи Нет, вроде снаружи ничего, уже ничего не з з было вертолетная площадочка тут ну да так, только получается можем. ну да получается только если вверх зайти а, -а, -а тут крыса где ты слышал поднял? все готово жарь Блин, М -м. я стрелу могу так подбирать так. Стрелы, стрелы, это фиг с ним. Хлама тут много. Вот М -м -м. и ключ карта. Ключ -карта отлично. Так, сейчас пойдем тогда отпирать. О! Деально. Я знаю, для чего нужен дамкрат. Епки Все, он ящик. теперь в стороне будет стоять. И записка. о Шикарно. Так, у меня свет. Давай, до тут свидания. Записок прям слишком много. Еще один ящик. Следующий. Вот тут, тут еда была. Отлично. Mm. У меня много рецептов. Около О, того, кстати, у меня свет тоже пожелал остаться неизвестным и исчезнуть. Вика наверное, уже поменяла. Да, так. уже поменяла. Ну, собственно говоря, тогда нам нужно идти, получается, вниз. Ща, давай с этой ключ-картой вот, Можем еще путем. выше подняться Алло, гараж Да, да зачем? Так, а дверь заперта. Смотри, дверь заперта изнутри Открой нам, попробуй Да, она может открыть Они снаружи не открываются Пошли ниже, сначала все изготовим Чтобы уже наверх не ходить Ох ты, ехарный бабай Вам одни крысы попадаются Тут зеленый ключ. Чего? Я рад за тебя. Где он был? Да, на зеленый <напрошла> ключ подобрал. смотрите посмотрите на локацию хоть. Ага, и дел уже пошел ниже. Да, где я пошел ниже, потому что я бы хотел узнать где эта дверь с ключ карты А, Оп. чуть выше она была. Да, она была выше. Так, и где наш? Дел, она выше? дел, дел. Ну, Давай. А, о, уже открыла. Ха. Где я потерялся? Пересадка, ты бегу. правильно идешь? Да. Вот здесь было в кабинете. А, был... Опрос. Ключ, Ау. то есть... Уже подобрала. Да, понятное дело, ключ. Зеленый, но мы же не ну, зелёный, видели, куда, да. куда его. А двери... Или да. вы видели? Для зеленого ключа дверь я не видел. Тоже. На это надо нам сделать, доделать ту вещь, но нам нужна зажигалка. Значит, нам еще выше дел. Хм. Но выше мы вроде как уже были. Нет, еще выше. Ну, пошли посмотрим, пошли посмотрим. Так, следующий этаж, это был последний вроде как. Нет, есть еще так, выше. Так, стоп, заряжаем. Еще выше? Да. А где? А вот. мы пройти можем? Вот, вперед, идите сюда. И Думаешь? И вот еще выше лестница. О, фига себе Идите тут... вперед. Есть Ха -ха -ха. еще тихо. выше. О. Тихо, тихо, тихо. О, О зеленый ключ. Вот зеленый ключ. Так. Кто у вас там? Открывай. Кто у нас открывает? Джакузи! Ладно. Зачем обычная ванна здесь тогда? Я даже не буду. Твою мать. Еще одна ванна. Ты закрывай. Да. Зажигалка! Я нашла зажигалку! Молодец! Мы опять ничего не увидели, пока на нее не нападает никто. Вот кроватка здесь, зажигалка. Понятно. Вам же не нужны крики. Нужны. Ой, тут лежаки-кроватки. Дел ты выше пошел или ниже? Нет. Я повел. Я повел крысу к Вике. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Пусть Чай воюет. Ой, ой, она реально воюет. Ну, это хорошо. А -а -а человек, а -а она тупо взяла и проигнорила меня. Вот это у нее тоже интересно. Какого фига она всех бьет, но тебя игнорит. Иди. <свят> Где вся фигня была изготовленная? А куда она убежала, эта крыса? А хрен его знает. Требуется одна бомба. Блин, а где mm -hmm. выше-то? А, вот выше. Да, тут требуется одна бомба. Спускаемся ниже, потому что нам теперь надо сделать Да на тебя штуку. напали? Да. Это знаешь, чья крыса была? Да, Вики. Побежали ниже. Так, где эта хрень с крафтом была тут? Чё, Бомбу какую-то нужно нам, чтобы в последнюю комнатку зайти. Там. Ну, побежала, побежала. А вот что хочу всех. сказать вам, господа и дамы. Где вы? Так, чё? Спустились. Бомба. Оба. А вот и бомба. <свяк> нам Давайте, на сэр. самый верх нужно. Я уже начал спускаться. Ой. Побежали вверх. ой ее тут дверь. ФСР, осторожнее Там не сдохни, пожалуйста. <связь> <связь> <связь> <связь> так, металл стрела. Еще металл стрела. И мы поднимаемся вверх. Здесь еще выше. Одним словом, да. Но я бы на вашем месте отошел. Крутой парень. Так, Нормально. чертеж руля, чертеж мотора. Куча, куча, куча записок. О -о -о -о. Вот это самое замечательное. Выход наружу. Тут еще ящики есть. Да, тут еще ящики есть некоторые. С э, биотопливом каким-то. А. О, нам Я оно себе. нужно, кстати. Нам оно нужно для двигала. Так. так, и у нас новая, собственно говоря, точка. Е! Бальбоа Айланд, 0837. 0837? Да, да-да-да-да-да. Прыг в воду! Ох, ё, 13 страниц уже. Кто разрешал на плод? М? Ну, сразу Нет. Нет, нельзя. Сразу. Нельзя. Это тебе плата за то, что ты у нас, собственно говоря, такая Фонарики замечательная и без без <свят> крыс обошлась. Эфисерг тоже уже на плату идет. Да, эфисергу можно. <свят> а потом тебе. Я бился с двумя крысами. <свят> Я да. тоже с двумя крысами. Неправда, мы ушли в тот момент. А, Отлично. Нас опять кусает. Новые координаты уже на точке. Соро. До Айленда нам 3305. А -а -а -а. Я знаю, что нужно. Нам нужно воду и еду. Да. Потому воду что запасы еду. прям... У меня отдавай до свидания, сказали. Уменьшается, да? А, ну, значит, будем значит, будем готовить запасы. И готовиться к большому-большому путешествию. Ну а на сегодня все. Если вам понравилась эта серия, то не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и оставляйте свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Дэл. Эфисерк. И Вика в общем Нет, всем, всем удачи топлива. и всем пока пока пока всем пока